А ну и... иди сюда, говно собачье, а ну решил ты ко мне, листы? Засранец, вонючий, блядь, кондерес, блядь, инфинити блядь, я тебя, я тебя зарежу, блядь, я тебя уничтожу, У... уйди отсюда нахуй, блядь, Т... ты тварё, рёныш, блядь, гондон, ебанутый ты еблан, ты, блядь, настоящий дебил! Иди обосышь ты нахер, обосышь ты какого-то говна, ты вообще, блин, ты вообще ничего не понимаешь тупо в своей жизни, блядь, ебучий ты еблан, культурой вообще не страдаешь, блядь, иди страдай культурой, мать твою, блядь, иди, блин, пососи культуру, Еба, ты ебанутый еблан, блядь. Предоставить тебе учебник, блять, э, предоставить тебе боеноты, блять! Чтобы ты учил, Су, да, нахуй, блять! Да, вот тебе засунуть знаю, в одно место, слип, тебе вот ноты, блядь! Или вообще <му> тебя вообще <му> Или вообще <му> тебя уничтожить, урыть, блядь! Ха! Ты на кого напал, сука?